И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Трэш Fire. И на этом видеоролике я купил настройки у Имади. Там я купил за 300 рублей 350, но ну, он скидку сделал и сказал, по тут тоже могу настроить. Я отказался и купил простые настройки на ПК. Если наберется 100 лайков я палю настройки и матчи. Бесплатно. Ну, хороший актив входит сразу. Палю. Ну, давайте идем проверить. Подписываемся на канал, поставим лайки. И... Напишите в комментариях, как еще какого ютубера настройки купить. На телефон тоже он продает, сказал. Нет, на телефон... Крейзи продает и редфейс тоже, не, не помню, он такой голосовые сообщения кинул, вот так, вот так нужно делать, вообще ничего не понял, но нормально настроил. Ну за 350, за 300 рублей это дорого настроить, вообще дорого. Давайте проверим, где он. Если с первого улететь, это просто топ С первого Давай с первой. То он нормально летит Вот он не бот какой-то. У него вот тоже красные не штаны ангела. Никакие сорты Можете купить настройки у меня за 100 рублей. Сразу дам Мальчик. У меня есть настройки у как купил в прошлом видео, можете смотреть. Чего он так не летит? Я должен чувствительность. Я ему еще раз скажу, чтобы он мне чувствительность настроил. Скажу, у меня на литвейс Можешь настроить. Чуть. Побольше. кто хочет настройки на телефоны я мо могу продать за 50, 50 рублей 50. если будет нормальный актив где-то 50-25 лайков будет я пару настройки на телефоны на все телефоны. Или напишите в комментариях свои названия телефонов. И я настрою. Чего я так умираю? Но... Не случайно зачем он Просто он с головы там. Да? Этот турбоматом бойцы играем и все. Икосик отключаем. Если хотите хайлайты и так далее, пишите в комментариях Смемеха, как он убивает? Ну просто я еще не привык к этой, этой настройке. Кто не знает, кто такой Иначи, это тоже увидно, но у него гип. Он поднялся, ему трещила зам помогли. Не знаю, зам помог. Но трещило. точно голов. даже я с адама играю вот просто уже даже с упором даже летит. не случайно не хотят сначала давайте пацаны 200 лайков настройки матч топовые настройки скажу ну, если вы 200 рублей, то я... Теперь могу пройти в гильдию за 100 рублей. За 100 рублей в любой гильдию пройду с вашего аккаунта. У меня даже скали, а лук нет. Это да у меня джойстик улетает. Здесь это. Сот будет. Но не летит вообще не летит. А вот это. Я спалил просто от чувствительность отцов, но ну, он мне сказал на ноль поставь, и я не поставить забыл. Сейчас поставлю. Так чувствительность вообще не работает, я на стол поставлю. И скажу, ну вообще, я вообще мочкой у него медленные настройки я вот так делаю а он и так делает мишка просто Нет. давайте с этого стегла да если стегла летит нормально просто за 300 рублей подходит так стекла просто кто-то Ну ладно, тело тоже так, так, так. Ну, сейчас скажу, ну, нормально лететь, но у Red Face а тоже нормально было. Ну, сейчас хороший его попался. Ну ладно, короче, всем спасибо за просмотр данного видео. Ставим лайк, подписываемся на канал, если 200 лайков наберется 100 лайков давайте наберем и настройки и матчи полю давайте всем спасибо и всем пока